Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпус выживания. И сегодня мы поговорим о нашей новой горизонтальной быстросъемной аптечке. Данный подсумок имеет габариты 18 на 11 на 7 сантиметров. Крепление площадки занимают 4 на 2 моля. К самой площадке подсумок крепится на липучку. А благодаря этому элементу вы не потеряете подсумок. Но сможете легко оторвать при необходимости. Также имеется хлястик для того, чтобы быстро раскрыть подсумок, не отрывая с площадки. Снаружи имеется плоский карман почти во всю переднюю стенку, закрывающийся на молнию. Изнутри на дне подсумка имеется резинка для крепления жгута. На передней стенке имеется поперечная резинка во всю высоту подсумка и небольшое крепление для пишущих предметов. Также по всей стенке имеются резинки для крепления медикаментов, которые вы можете утянуть, насколько вам нужно. На внутренней стенке есть еще одно крепление для пишущих предметов. Два объемных сетчатых кармана с подрезиненной горловиной. И плоский карман на всю стенку под хлястиком с липучкой. Данные подсумки в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.